Здравствуйте, меня зовут Лаврина. Песня перепортилась в них. Не дает нам отраду, не доставшую вода. Не дает нашим глазам видеть Чего-то, что-то, что-то, что-то, что что что что Yeah. I'm mm just -hmm.